Здравствуйте! Сегодня с вами новая рубрика, которая называется «Полезные мелочи», и я, ее ведущий, Макс. Сегодня я хочу разрушить все ваши кулинарные стереотипы и поговорить о том, как можно с помощью полезных мелочей и, конечно же, вашей фантазии достичь Потрясающих результатов на вашей кухне. Как блюда, которые вы готовите, можно приготовить таким образом, чтобы они радовали не только вас самих, но и всех ваших родных, близких, гостей и, конечно же, в первую очередь, ваших детей. Я дома! Маша, ты где? Где же Маша? показалось наверное <Слыш> что? что? где она? <Слыш> а, ладно. алло полиция?